Джиган — популярный хип-хоп исполнитель, многодетный отец и просто человек, уверенный в том, что нет предела совершенству. А по словам супруги, еще и романтик. Появился рэпер Джиган на свет в августе 1985 года в Одессе в семье моряка под знаком Зодиака Лев. Несмотря на еврейскую фамилию матери, он считает себя чистокровным украинцем по национальности. Так как отец часто бывал за рубежом, то привозил сыну в качестве подарка в диске с музыкой. Мальчик с упоением их слушал, подпевая кумиром. В детстве Денис случайно записал свой голос. Результат ему понравился, и он стал регулярно записывать собственное исполнение под музыку. С этого времени мальчик мечтал петь и сочинять песни, но довольно долго не мог определиться с жанром, метался между роком и рэпом. Свою первую песню Денис написал в девятом классе, а презентация трека состоялась в актовом зале перед выпускниками школы. Вскоре такой сцены ему показалось мало и он решил проводить хип-хоп мероприятия. Идея попробовать себя в качестве диджея пришла потому, что у Джигана собралась внушительная аудиоколлекция, в которой было порядка 500 аудиокассет и 2000 дисков. Вскоре организованные им вечеринки стали популярными, и тогда Денису и понадобилось сценическое имя Джиган. Он обрел голову, чтобы лучше соответствовать имиджу классического рэпера. С тех пор музыкант больше не отращивал волосы. 2005 год стал знаковым для начинающего рэпера. Группа «Крестная семья» презентовала альбом «Жизнь или кошелек». Вошедший в него трек «Мои пацаны» исполнил Джиган. Затем он пригласил на свою вечеринку диджея Диджей Дли, близкого друга Тимати. После этого сам Джиган был приглашен на рэп-фестиваль, где уже лично встретился с будущим основателем Blackstar. Творческая биография Джигана сделала крутой поворот в декабре 2013 года. Исполнитель объявил об уходе из Blackstar и решил отправиться в самостоятельное плавание. Доказательства певец предоставил уже в феврале 2014-го, состоялась премьера его видеоклипа «Надо подкачаться на новую песню». Сингл превратился в своего рода гимн здоровому образу жизни, в видеоролике снялись лучшие спортсмены европейского и российского бодибилдинга. Личная жизнь Джигана сложилась счастливо. Жена музыканта, основательница бренда «Мира Цезар и модель Оксана Самойлова, владелица преуспевающего бизнеса, за плечами которой участие в нескольких рекламных кампаниях популярных марок и работа в Европе. Супруги познакомились в ночном клубе, через неделю уехали вместе отдыхать на острова. Этого времени рэперу хватило, чтобы понять, что Оксана – женщина его мечты, и запланировать свадьбу. У пары подрастают дочери Ариэла, Лея и Мая. Сам Джиган – единственный ребенок, и во дворе, глядя на тех, кто гулял и играл с братьями и сестрами, остро ощущал одиночество. Тогда я решил, что в будущем собственным детям не будет скучно. На третьем ребенке, сказал певец, они не остановятся. И сдержал обещание, 18 февраля 2020 Оксана Самойлова родила артисту сына. Мальчик получил звучное имя Давид. Фото супругов с четвертым ребенком восхитили поклонников. Особенно активно обсуждались стройная фигура и свежий вид молодой матери, которые дали повод заподозрить Оксану в применении пластики.